Претендент номер два. Объект 106. У объекта 106 есть свое карманное измерение, в которое он затягивает своих жертв, когда прикасается к ним. В этом измерении человеческая плоть и любая другая ткань разлагается, так же самое как и железо покрывается коррозией. Он очень стойкий к повреждениям, его практически невозможно уничтожить, его можно только содержать в камере, где есть магнитные поля. Объект может проходить сквозь стены. Его тело может преодолевать любые препятствия и любые преграды, ставшие на его пути. Единственное, что его может задержать, как уже было выше зазначено, это магнитные поля. Или магнитная клетка, которая была сконструирована специально для него. На объект не действуют законы гравитации. Он может ходить по потолку а также лазать по земле и ходить по стенам. Ждем ваших голосов. Мы хотим узнать, кто же все-таки сильнее. Объект 173 или же «Объект 106».